Всем привет! Как подключить гимоновую ленту от компании Ferron ЛС 721 и 720 для ручной подсветки? Сама лента поставляется на катушке 50 метров. В комплекте идет соединительный шнур для подключения к сети. Есть переходник, есть торцевая и коннектор вилочка. Все эти запчасти можно закупить отдельно. Как выглядит подключение? Мы устанавливаем заглушку на герметик, мы устанавливаем коннектор вилочку и соединяем шнуром. Вот так выглядит уже готовое соединение. Проверяем работоспособность.